Все, снимаем. Ребята, всем привет. Давайте, посоединяйтесь быстренько к прямому эфиру. Меня зовут Алексей Татарниченко. Не знаю, кому-то может нужно представляться, кому-то нет. Многие меня в нашем городе знают отлично. Прежде всего, спасибо магазину Папарацци за то, что они пригласили меня. Я с вами проведу плюс-минус полчаса. Расскажу немного о фотографии о том, как я начал свой путь фотографа, как я начал зарабатывать первые крупные деньги и, конечно же, расскажу о своей школе. Давайте, наверное, сразу все самое, все самое такое интересное, а потом уже немножко, немножко походим, я вам покажу, как, как я работаю над своим новым проектом. Прежде всего, хочу сразу сказать, что под этим видео будет ссылочка, на инстаграм аккаунт моей школы татарниченко фотографий school пожалуйста заходим записываемся большое количество интересных лекторов это фотографы арт фотографы коммерческие фотографы и так далее и так далее очень много всего вот конечно же буду там и я я буду рассказывать об арт фотографии вот записываемся все цены все цены есть там в аккаунте только сразу хочу сказать в нашем городе как-то внезапно много оказалось хейтеров они считают что 10 тысяч за месяц который э, за, за, за курс который рассчитан на 6 месяцев они считают что 10 тысяч гривен это много ребята камон это немного тот объем знаний который вы получите поверьте поверьте даже послушав одного меня я вас уверяю через полгода вы начнете свой путь арт-фотографа и начнете зарабатывать нормальные бабки. Итак, про школу сказал. Пока, пока еще все присоединяются, я немножко расскажу о себе. Меня зовут Леша. Значит, я начал, начал заниматься фотографией в 2006 году, наверное. За это время... За это время... Я прошел через через все круги ада где-то в 2000 в 2010 наверное я вышел на арт арену так сказать фотографическую потом как-то знаете все поменялось все приелось я понял что я уже не получаю удовольствие от той фотографии которую я делаю кстати надо сказать что в то время Снимать то, что я снимал, это обнаженку, мужскую обнаженку. Кто-то считает, что это... Ну, давайте так, давайте будем честными. Для повседневного обывателя это кажется какой-то порнухой, как только меня называли, что я снимаю порно, что я... В общем, это не важно. Суть в том, что главное, что это ценится на Западе, главное, что это ценится за границей. Если за границей люди понимают тебя, поверьте, не слушайте этих олухов. И вот где-то в десятом, может быть, в двенадцатом, это уже точно не помню, я почувствовал, что как-то как, -то, как -то все приелось, и я решил поехать, поехать зарабатывать. В Южную Корею я поехал консором. Я решил, что на этот год, ну как минимум на год, я, я брошу, я все брошу и, и больше не буду снимать. Я работал в ночном клубе. Были классные ребята, я уже я, ну, я уже мысленно, даже мысленно себя не ассоциировал с фотографией, но потом, как-то мне ребята сказали, а что ты перестал фотографировать, ну, те, с которыми мы познакомились, там они, они, они посмотрели, сколько у меня было выставок за границей в Украине. Они сказали, чувак, снимай, тут же, тут же такое поле для съемок. Но я подумал, ну ладно, я купил новую камеру, решил просто потестить ее. Я снял свою серию фотографий, которая и сделала меня тем, кто я есть сейчас, вывела меня на международную арену. Вот. Но вообще, я понимаю, что это может быть многим неинтересно, поэтому, пожалуйста, переходим по ссылочке на мою школу, записываемся, и там в инстаграме есть, все, есть вся информация обо мне, чтобы я сейчас не тратил лишнее время на то, чтобы рассказать о себе это конечно очень интересно но я думаю мы потом с вами на курсах об этом обо всем поговорим сейчас давайте мы немножко пройдемся я вам расскажу о своем новом проекте который я собираюсь снимать значит э, до этого я снимал э, где-то около года э, снимал э, бомжей я, я посчитал, что это будет очень, очень актуально и очень интересно, особенно в 2000, 2020. Вот, я их снимал, я платил им по 50 гривен за съемку и таким образом, знаете, вскрывал, вскрывал социальный нарыв. Вот. Кто-то может сказать, что такая съемка есть уже, что такие серии уже есть, но я считаю, что... Что если ты не апатируешь, значит тебя нет на карте, на карте мира. Не только на фотокарте, но и в принципе, ну, я как бы, я как бы этому и учу. Я учу чувствовать современность, я учу чувствовать нерв. Человеческий, социальный, моральный, этический. И этот, этот нерв нужно рвать, резать. Вот. Конечно, же, конечно же, эта серия очень понравилась на Западе я не помню ни одного плохого отзыва вот. но как-то после этого захотелось уйти уйти из этого мейнстрима захотелось что-то делать то, что я делал еще тогда в десятые годы поэтому, поэтому я опять начал снимать мужское обнаженное тело кто-то говорят, ой, да ты значит гей и так далее нет, нет, ребята, просто это актуально просто посмотрите зайдите, посмотрите на классных фотографов, что они снимают. Они снимают именно это. Они снимают обнаженные тела, они снимают, в принципе, обнаженную натуру, как, э, как какой-то тренд. Вот, поэтому, и я вам говорю, вы должны быть в тренде. Если вы не в тренде, зачем тогда это вообще начинать? Пойдемте, пройдемся немножко. Вот, поэтому э, я, отснял, я отснял около 200 человек, вот, а потом я подумал, что еще в тренде? А в тренде ведь э, загрязнение окружающей среды, поэтому я подумал, что будет уместно и будет очень круто. Все, можно? Ребята, извините, просто у нашего оператора зазвонил телефон, поэтому... Я не помню, на чем я остановился. Остановился я на том, что да, я отснял обнаженные тела молодых ребят. Кстати, хорошо, что в наше время можно найти достаточно достаточно скрепощенных людей, которые не стесняются своего тела. Понимаете, это это же это же Советский Союз, когда ой, мы стесняемся и так далее. Ну я таких людей не люблю. Я люблю людей, которым я говорю, мы сидим на, на тусовке. Я сижу и говорю, блин, ты крутой, ты круто выглядишь может, давай поснимаем тебя? И человек раскрепощенно говорит, да, конечно, потому что он не видит в этом ничего, понимаете? Это, это, Вот это люди западные, я таких люблю. Так вот, я подумал о том, что как совместить две актуальных темы. Понимаете, одна актуальная тема – это классно, когда две – это еще лучше. Поэтому э, я решил на фотографиях э, совместить обнаженные тела с природой. В наше время это же огромный тренд, это глобальное потепление и так далее. Поэтому сегодня магазин «Папарацци» попросил меня показать немножко съемочного процесса. Я, конечно, сказал, ребят, это не обязательно будет выглядеть интересно. Весь, конечно, весь, весь кайф потом на фотографиях. Но ребята сказали, что подписчикам будет интересно посмотреть на это, поэтому да. Поэтому мы сейчас с вами попробуем сделать несколько, несколько кадров. Вот. Я сразу хочу сказать, что часто меня спрашивают, как я понимаю, получается серия или не получается. На самом деле, я выхожу без, ли, без, без цели сделать определенное количество кадров. Если начинает идти, значит начинает идти. Если нет, ничего, я не расстраиваюсь, потому что я могу... Прийти в следующий день сюда. Еще следующий... Мне некуда спешить. Ну, то есть... Никогда не обращайте внимания на слова каких-то спецов, которые вам говорят, нужно снимать определенное количество кадров в день. Это все туфта, ребята. Поэтому слушайте только классных лекторов, классных менторов находите для себя. Кстати, вы помните, да? Ссылочка под видео будет. Итак, давайте. Смотрите, мне нравится... Мне нравятся вот эти деревья. Сейчас мы попробуем, сложно сказать, сложно сейчас объяснить, что именно это будет конкретно, но, но мне кажется, что потом некоторые эти фотографии можно будет нормально соединить с, э, с, с теми телами прекрасными, прекрасных людей, молодых парней, которые у меня уже есть. Поэтому мы сейчас с вами немножко, немножко попробуем настроечки подкрутим вы всегда должны понимать что абсолютно неважно какая у вас техника вы можете фотографировать хоть на свою веб камеру не обращайте внимания на композицию понимаете вам ничего из знаний Ничего из знаний теоретических, э, таких классических фотографий вам не нужно. Единственное, что вам нужно, это ощущение времени. Ощущение времени, ощущение трендов. Вы должны делать концептуальное искусство. Если, если в ваших фотографиях нет идей, если они просто красивые, это фигня. Если, если ваши фотографии не вызывают у людей шок, ненависть или восторг какой-то, все, вы проиграли. Главное, главное, что вы должны делать, это ипотировать Вообще, я предлагал э, ребятам из магазина, что давайте, давайте мы э, отснимем, как, как я фотографирую ребят. Но ну, мы, мы понимаем, что это все будет загружено в интернет, инстаграм, ютуб, он обязательно заблокирует, потому что, ну, конечно письки, сиски жопы и так далее они все это не любят поэтому, поэтому да, это, это как-нибудь будет потом, потом как-то вот сейчас сейчас, вот я чувствую, что я вот сейчас с вами но, но как-то как-то не могу уловить возможно, да, возможно не то настроение вышел с настроением больше подать вам информации важной вот но в целом в целом вы же помните, вас не должно это вас не должно это настораживать потому что всегда можно исправить все еще часто у меня спрашивают, сколько я зарабатываю я не понимаю, почему это всех так волнует но я хочу сказать, что если вы снимаете настоящее искусство если вы настоящий творец, поверьте у вас будет достаточно денег для того, чтобы делать все, что вам хочется я вот своей жене недавно купил новую машину. Мне говорят, о, понятно, зажрался. Почему зажрался? Почему, если я не могу себе позволить машину жене купить новую? Почему я не могу ее купить, правильно? Так что я считаю, ну, давайте так, если вы хотите, для затравочки вам, для того, чтобы немножко вам стало интереснее, для того, чтобы вы захотели записаться на курс и захотели купить какую-нибудь классную камеру в магазине Папарацци, обязательно обращайтесь к ребятам, они классные, они вам подскажут все, они вам все точно расскажут. Это, ну, это настоящие профессионалы. Свою камеру, к сожалению, я купил не у них, свою камеру я выиграл в конкурсе. вот. Поэтому она, поэтому нет смысла ее иметь, она просто... Я не знаю, можно материться или нет, но я не буду материться, она просто офигенная. Так вот, примерно по ценам. Ну, смотрите, например, у меня есть фотографии... Тираж фотографий, например, 10 штук. Ну вот, одну из десяти, первую из 10 я могу продать, например, за 700 евро. Но вы должны понимать, что, например, десятая из 10, последняя фотография в этом тираже, в этих размерах, она уже будет стоить намного больше, она будет стоить, например, полторы штуки евро. Но это при условии, если вы делаете крутую, актуальную, сочную, сладкую картинку. Вы понимаете? Ну то есть, если... Если вы фотографируете, я не знаю, если вы фотографируете какие-то документальные делаете проекты, ну идите работайте там, на разные какие-то сайты, газеты, я не знаю вообще газеты есть или нет, э, но если вы хотите нормально зарабатывать, если вы хотите сделать из себя бренд, то вы, вы должны заниматься именно арт-фотографией, и вы должны понимать, что если вы не идете в ногу со временем, если вы не делаете то, что эпатирует, вы никому нахрен не нужны. Поэтому еще раз я вас отправляю под это видео, где будет ссылка на аккаунт, в котором... Я, кстати, не говорил, сколько конкретно спикеров. Так вот, я вам скажу, 26 спикеров, и я 27. -й. 27 разных спикеров, разных фотографов, которые занимаются разных фотографий, но эта фотография вся актуальная. Она актуальная. И как говорит один мой друг, она материться нельзя, поэтому поэтому не смогу привести слова Вадима. Вадим, извини, но ты знаешь, о чем я. Вот, в целом, вот смотрите как. Мне кажется, это, это может сработать. да да да да вот в общем э, ребят на самом деле если сказать серьезно то я считаю что если вы в себе чувствуете что-то что что-то что у вас есть какой-то огонь какое-то вот внутри вас клеит вы обязательно должны заниматься тем что вам нравится ну что вы, вы что хотите вы хотите работать каким-нибудь электриком или вы что хотите продавать, э, не знаю, работать продавцом в магазине? Камон, ребята, не не не не надо тратить на это свою жизнь. Вы вы же понимаете, вы должны сиять. Если у вас это есть, значит, пожалуйста, работайте над собой. Записывайтесь на разные курсы, в разные фотошколы обязательно, но только Никаких-нибудь там вот этих, знаете, у нас в городе сейчас очень популярно курсы айфонографов. Ребята, это все херня. Это все херня, потому что эти ребята считают, что если у них в руках телефон, то они уже могут создать что-то что крутое. Понимаете, они охотятся за картинкой, там нету идеи, там нету концепта. Без этого ваша фотография работать не будет. А идея концептуальной фотографии... Могу научить вас только я. И чем зарабатывают эти айфонографы? Чем они зарабатывают? Откуда у них эти айфоны? У этих девчоночек 16-летних. Вы думаете, они вас чему-то научат? У меня доход в месяц 10 штук. За счет продаж, за счет выставок, за счет того, что э, меня знают почти во всех галереях э, Европы. Я уже нашел, как зайти на рынок, на американский. В Украине это понятно, в Украине у нас особо продаж нет, у нас народ темный, у нас что нужно? У нас народ может прикупить себе зарядку для телефона, кроссовочки пойти купить. А зачем большое искусство в доме держать? Зачем? Оно же не приносит никакого дохода им, оно же не помогает им ходить на работу. Ну, как бы это их проблемы. Темный народ... Вы на это не ведитесь. Вы не идите по протоптанным тропинкам. Ни в коем случае. Вот. Поэтому.. Что у нас там со временем? Уже, да, заканчивать? Э, смотрите, ребят, я надеюсь, что... Что как-то это короткая... Эта... Э, как-то это короткая... М... Прогулка наша с вами, она как-то вас вдохновит, она как-то как-то направит вас на нужный путь. Вот, помните, что если что-то, если что-то у вас есть, если вы чувствуете это, ни в коем случае не, не отягощайте себя вот этими всеми бытовой, бытовой хернй. Вы должны, вы должны записаться на курсы в нашу школу, в мою школу вы должны прийти в магазин Папарацци и обязательно купить себе крутую камеру, в которой вы сможете делать актуальную, сочную и сосную картинку. Ну и что? И, конечно же, упомянуть меня, пригласить меня на вашу первую выставку, на вашу первую крупную продажу и, и сказать, что да, да, был такой, был такой парень Алексей, который открыл мне глаза на этот, на этот прекрасный мир, не только искусство, но и больших денег Потому что на самом деле Мы все живем ради чего? А для того, чтобы зарабатывать крутые бабки Оставайтесь с нами